Всем привет! Ты смотришь Универ Ньюс? и о самых свежих новостях Казанского федерального университета расскажу вам я, Настасья Иванова. Сегодня в эфире. Для чего лидеры России собрались в КФУ? Роботы из конструктора Лего, которых вы еще не видели. Как ученые КФУ борются против рака? В зале попечительского совета Казанского федерального состоялась встреча потенциальных управленцев малого бизнеса и государственных служб. Подробности встречи смотри в материале нашего корреспондента. 19 января Казанский федеральный принял в своих стенах руководитель аппарата президента республики Татарстан Азгата Сафарова и главного федерального инспектора по республике Рената Тимирзянова. Цель визита гостей стала встреча с полуфиналистами Всероссийского управленческого конкурса «Лидеры России». Началась встреча с весьма приятной нотой, а именно с теплых слов, адресованных участникам. Столько молодых, людей по поле, прошли через конкурс и и э, мне остается только э, сказать, что вы молодцы, что э, мы как мы на велик. Приятно отметить, что во время встречи представительницу Казанского федерального университета официально включили в число полноправных финалистов Всероссийского управленческого конкурса «Лидеры России». Нам удалось встретиться со Светланой Котенковой и узнать, как она добилась столь блестящего результата конкурсу не то, что не готовилось, даже не было мысли такой готовиться, потому что увидели с семьей буквально секундная на 30, то, что есть такой конкурс, возникла идея, это про меня, надо идти вперед и, соответственно, вот так степ-бай-степ, -степ, по мере того, как проходила все этапы, желание разгоралось все больше и больше. Готовиться не хотелось, почему? Потому что основной целью было узнать, кто я сейчас что я могу, чего не могу, и поэтому желание готовиться здесь в данном случае не возникало, но и не могло возникнуть, потому что все было быстро, стремительно и параллельно своей профессиональной деятельности. Приятно отметить, что Светлана в дальнейшем видит себя в сфере образования и не собирается покидать Казанский университет. Мой альмаматор это мое все. У нас более того семья, где и муж, и жена из университета. Мы его не просто любим, мы его обожаем. Поэтому на сегодняшний день я считаю, что университет дает возможности реализовать себя в таком обширном спектре, что сомнений не вызывает, что есть над чем подумать и чем заняться в ближайшем будущем. Адель Шамилова, Ленарда Влетьяров, Универньюз. Высшая школа информационных технологий и информационных систем провела необычные соревнования по робототехнике. Подробнее о том, чем запомнился этот день, для магистрантов первого курса расскажет Олег Кашин. Немаловажную роль в процессе обучения студентов играет сессия. Это слово действительно у многих вызывает страх. Высшая школа информационных технологий и информационных систем Казанского федерального университета подошла к вопросу сессии оригинальным путем. Всем давно известно, что одной теории сыт не будешь, и чтобы овладеть полученными во время семестра знаниями, необходима практика. 19 января кафедра интеллектуальной робототехники провела для своих магистров необычный конкурс. Чтобы эти знания были не просто теоретическими, а были подкреплены некой практикой, мы даем им практи практикоориентированные домашние задания. Участникам конкурса предстояло собрать робота из конструктора «Лего». Сделать это не так просто, как кажется на первый взгляд. Студентам необходимо оживить свою конструкцию и запрограммировать на распознание цвета. Чтобы еще заданные цвета, нам преподаватель говорит, какой цвет, чтобы он в каждой шеренге его сбивал. А если он не находит нужный цвет, то он просто дальше вот едет. Конструктор «Лего» выбран не случайно, ведь в первую очередь это дешево, и в случае поломки университет не понесет убытков. А во-вторых, это первый робот, который магистранты создают сами. «Лего» является для студентов их первым роботом, первым конструктором, с которым работать очень просто. Датчики есть, все есть, все это не очень дорогое, то есть в случае поломки... Мы не понесем расходы, как несколько миллионов, цена серьезного уже взрослого робота. Такие контрольные работы проводят достаточно часто. Это позволяет не только научить студентов теории и практики, но еще и наглядно увидеть, кто из студентов хорошо учился в этом семестре. Олег Кашин, Ленардо Влетьяр, Владимир Нелюбин, Универньюз. Восемь молодых ученых Казанского федерального университета получили финансирование на свои проекты в рамках программы «Умник». Как помогут их разработки в борьбе против рака, вы узнаете в нашем сюжете.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 Сенсационная перевозка к зданию Книту-Каим многотонного лайнера Ту-144 стала лишь первой частью сверхзвукового проекта Авиационного ВУЗа. Теперь планируется, что легендарная железная птица станет одним из любимых объектов для фотосессии благодаря своей динамичной подсветке. Насколько ярко может засиять самолет, покажет Адель Шамилова. Все. Территория сверхзвукового самолета, установленного около восьмого здания Казанского национального исследовательского технического университета имени Туполева, претендует стать одним из любимых мест горожан. Ведь теперь легендарная железная птица освещена яркими и насыщенными цветами, моментально приковывая к себе взгляды. Официальное открытие архитектурной динамической подсветки самолета состоялось 18 января. Теперь ежедневно в вечернее и ночное время суток авиалайнер будет украшать прилегающую территорию, создавая имитацию полета, проходящего сквозь лазу. Небо. цветовые решения значит выбранные конечно же в цвете неба до да, разные оттенки неба поэтому это синий голубой э, белый, облака и ну чуть-чуть зеленые оттенки которые тоже позволяют вот эти цвета значит, разбавить Существует несколько сценариев подсветки. Взлет, полет в облаках, а также медленный и быстрый перелив цвета. В повседневной будни наш глаз порадует стационарная подсветка с белым и синим цветами. Такая палитра была выбрана не случайно. С 11 часов вечера до 6 утра самолет будет подсвечен только белым цветом для спокойствия жителей близлежащих домов. А вот в выходные и праздничные дни самолет динамично засияет различными сценариями светоцветовых переходов и переливов. И динамическая система, вот изменение подсветки, вот видите, вот все. Это. Это меняется, позволяет по компьютерной программе любые цветовые сценарии реализовывать на борту этой машины. Все технические работы уже окончены. Подсветка будет работать автоматически по вышеупомянутому графику и с заданным программой сценарием. Все желающие смогут полюбоваться легендарной железной птицей, окунуться в насыщенную атмосферу света цветовых вариаций и сделать красивые памятные фотографии. Адель Шамилова, Вальтиаров Вельтиаров, Универньюз. На этом все. Подписывайтесь на наши социальные сети и следи за новостями Казанского федерального.